Всем привет, это Логан и мой новый трек ЗОЖ-2 Черемхова Саунд Смотрим на YouTube, подписываемся на мои соцсети Одноклассники, ВК и Телеграм Поехали Новое поколение по-тихому сходит с ума Стариков не уважают, даже посылают на автон себя. вместо им не уступают Всякую схемню, да победам столь пускает никаких переживаний. Не думаю тогда, что здесь. И завтра любой из них может оказаться караться мне. мысли не людьми шагурии, где бы взять его солей, и будет все нормально, и будет все окей. А я хочу совет вам дать им стать и кстати, неплохой. Выкинь мне в суфлинской карманах и шагай домой. Шагай домой, пока не позже. Парни, девушки, очнитесь, что это захерня, сколько можно на все класть и уничтожать себя. Вы займитесь спортом, в руки возьмите гантели, пока от этих парашюсов просто не окочемели. Парни, девушки, очнитесь, что это захерня, сколько можно на все класть и уничтожать себя. Ведь родители хотят, чтобы пили, ели, они лежали в овощной и Живете одним и никаких перспектив. И в ваших головах только лишь один мотив. Соль, соль, сука, соль, из дракони, следы сложно, идиоты. Ходите пуги суды. Как же можно в нашу жизнь двигануть на второй план? Значит, нарколого ты или просто наркоман. Да проводишь в жизни наркоты на сука тушку. Молока, мы похрем, скоро годите Парни, девушки, очнитесь, что это за херня. Сколько можно на все пластик и уничтожать себя? Вы займитесь себя, ведь родители хотят, что вы пили, ели, они убежали овощи на чего на постели. Это лова. Вот такой посыл молодым. Учитесь. Они папе все.